Привет, это Сергей, и в этом видео я расскажу, что же нужно делать в группе братства бизнес бизнес-блогеров». Единственное условие, которое нужно выполнить, это добавить в течение первого месяца 5 человек. Вам выдан будет файл, где будет список партнеров ваших, 8 человек, и также будет пригласительный текст, который вы можете, в принципе, менять под любого человека, как хотите. То есть, ваша задача просто написать знакомым людям, которые занимаются каким-то бизнесом, у которых есть какое-то дело – которые, в общем, стремятся к самореализации, либо просто ведут блок о своей жизни. Просто приглашайте этих людей, которые заинтересованы в продвижении своего блога, заинтересованы в раскрутке в социальных сетях. И э, этих людей в конце месяца у вас должно быть 5. Если это условие выполняется, то вы остаетесь в группе дальше до следующего месяца, ну и так далее. Если кто-то из ваших пяти вот этих людей в течение своего месяца не приглашает пять людей, то мы, к сожалению, вынуждены будем их исключить. Это не навсегда делается, это делается до того момента, пока он не пригласит. Приглашайте это, не пять, а побольше людей. Чем больше людей вы в первую линию вот эту свою пригласите, тем больше людей эти люди вам пригласят в дальнейшем. Больше можно ничего не делать. Если все, что тебе нужно, это просто набрать много подписчиков, ты можешь не смотреть это видео дальше. Но для того, чтобы блог рос, развивался, чтобы видео на Ютубе, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, чтобы все твои посты раскручивались не просто через наш блог, а чтобы сам Инстаграм их раскручивал, сам Ютуб раскручивал твои посты. Для этого есть определенные условия. Самое обсуждаемое видео самые обсуждаемые посты, контакт, инстаграм, ютуб раскручивают автоматически. То есть, если на первую тебя выходит пост, и в течение первых 12 часов этот пост набирает огромное количество лайков, огромное количество комментариев, то инстаграм, ютуб и, и другие соцсети, особенно, кстати, на ютубе очень важны комментарии, если это происходит, то есть рост комментариев идет в первые 12 часов, вот эти все социальные сети начинают твой пост, твой, твое видео рекомендовать другим людям и выводит его в топ. Это достигается тем, что у вас есть 8 партнеров. Этим партнерам вы регулярно оставляете определенное количество комментариев. Есть лимиты определенные. Вот справа в обсуждениях я сейчас вот покажу вам. И здесь вот справа в обсуждениях вы видите лимиты комментариев. Вот нажимаете, вот в самом верху написано 24 комментария в месяц. По три комментария каждому из восьми ваших партнеров то есть у вас есть 8 партнеров и каждому вы должны оставлять в месяц по три комментария. это очень просто сделать это самое минимальное что есть по эти лимиты могут меняться, поэтому, если вы только пришли в группу братства бизнес-блогеров, заходите, смотрите. Это будет экспериментальным путем проверяться, какое количество комментариев для людей наиболее комфортно оставлять, чтобы их это не напрягало, и чтобы для них это было тоже интересно, выгодно. Получается так, что. В день вы оставляете только один комментарий одному человеку. Это вообще не сложно, я уверен, что каждый может человек сделать. Я думаю, что у любого даже очень занятого человека есть возможность в день зайти и кому-то оставить комментарий, посмотреть видео, прочитать пост. Также у нас в группе есть список партнеров, которым вы можете комментарии не оставлять. То есть это люди которые добровольно отказались от того, чтобы оставлять комментарии другим, и соответственно им никто комментарии может не оставлять. То есть если у вас среди ваших восьми партнеров есть люди которые находятся в этом списке, вы можете смело не заходить на их страницы, не оставлять им комментарии. Смотрите, в группе, здесь. Когда мы заходим, с правой стороны есть обсуждение. И вот первый список, список людей, которым вы можете не оставлять комментарии. Вы заходите сюда. И читайте здесь. Здесь будет список. Если вы находите имя человека, который э, у, есть среди ваших восьми партнеров, то вы, вы можете ему комментарий не оставлять. Это люди, которые добровольно отказались от того, чтобы оставлять кому-либо какие-либо комментарии. Также мы сюда можем занести людей, которые обещали, что будут оставлять комментарии, Своим восьми партнерам, но не делают этого. Комментарии нужно оставлять только в одной социальной сети. То есть раньше у нас было так, что мы оставляли в каждой социальной сети, но это очень много времени занимает, и поэтому мы сосредоточились только до одной социальной сети. Вы приглашаете какого-то человека и говорите ему: Я хочу, чтобы ты оставлял мне и моим партнерам восьми комментарии только в Ютубе. Первым делом, когда вы добавились в группу, нажимайте вот здесь вот с правой стороны кнопку подписаться. Вот так нажимаете, разрешаете присылать вот этому сообществу вам сообщение То есть Этим способом мы будем уведомлять вас о всех новых изменениях То есть если, например, изменятся лимиты комментариев Или еще что-то изменится Если человека какого-то мы занесем вот в этот список Мы будем сообщать людям, чтобы вы были в курсе Никакого спама не будет И Если даже что-то вам будет не нравиться, вы потом сможете отписаться Но это для вас же будет полезно и еще очень важно, не оставляйте комментарии формальные. Из вашего комментария должно быть понятно, что вы смотрели видео, поэтому зашли, посмотрите видео, прочитайте пост. Этим вы уделяете внимание человеку, и люди, которые будут заходить к вам, будут также уделять внимание вам. Формальные комментарии может оставить любой робот. Для этого есть боты специальные, которые просто делают комментарии, даже не глядя. Мы же здесь проявляем внимание друг к другу. Вот Представьте, что вы занимаетесь каким-то своим делом, например у вас там детский сад или вы занимаетесь тортами или вы фотограф или видео снимаете и к вам заходит регулярно человек и по вашим работам по вашим постам оставляет вам какие-то комментарии то есть он проявляет к вам внимание он может сказать мне не нравится что-то он может какую-то критику вам дать и и вы соответственно отвечайте всегда на эти комментарии очень важно чтобы формировались отношения у вас с вашими подписчиками отвечайте на их комментарии таким образом Человек постоянно заходит на, на ваши видео, смотрит, он видит, что вы растете, что он действительно, ему начинает либо ему не нравится, и он оставляет, что ему не нравится, вы это исправляете, ему уже нравится. То, что вы исправили он постоянно заходит и держит вас у себя в голове то есть вы для него уже знакомы вы с ним в одном братстве бизнес-блогеров вы человек которому он постоянно заходит на страницу и соответственно если кому-то из его знакомых нужен будет фотограф он порекомендует вас ему потому что он вас знает вы у него постоянно на виду но если он будет просто заходить и формально оставлять комментарий вы не будете воспринимать его как близкого человека, как знакомого. Поэтому очень важно, заходите, посмотрели видео, прочитали пост. И ничего страшного, если вы оставите какой-то плохой комментарий. Но здесь очень важный момент, не оставляйте критику просто там плохой, ерунда, мне не понравилось. Давайте конструктивное предложение. Я бы, пожалуйста, рекомендовала тебе исправить вот это. То есть, я бы сделала вот это. То есть конкретно давайте рекомендации, как вы видите. Вы говорите, чего не хватает человеку, чтобы и что нужно изменить, а не просто там какой-то... Обвинения в чем-то. Кстати, вот мы не приветствуем в комментариях критику, необоснованную, неконструктивную, то есть, когда вы не говорите, что человеку сделать. Также мы не приветствуем формальные комментарии. Считайте, что если вы оставляете такие комментарии, считайте, что вы их вообще не оставляли. И человек даже может пожаловаться на то, что вы оставляете либо формальные комментарии, либо вы оставляете комментарии критические, не давая каких-то конструктивных предложений. Можно спрашивать вопросы, конечно, задавать вопросы можете любые по поводу продукта человека. Это очень круто, когда вы спрашиваете, интересуетесь продуктом, человек вам отвечает. Вы тем самым закрываете вопросы других людей, которые заходят к нему и смотрят его продукт или услуги. Можете похвалить или можете конструктивную критику дать. Это всегда очень круто. Общайтесь с человеком, то есть формируйте отношения. Кто-то посмотрит, что вы комментируете, зайдет на вашу страницу. Это тоже ваша реклама, это тоже привлечение э, внимания к вам. И также у вас формируются с ним отношения. Вы будете знать друг друга. Здесь все очень просто, легко зашли, прокомментировали, почитали посты. Вы все равно читаете посты своих друзей, все равно читаете посты каких-то знакомых. Но здесь вы вкладываете в себя. Таким образом мы помогаем друг другу, уделяя внимание друг другу и создавая отношения друг с другом. И мы тем самым увеличиваем еще и сарафанное радио, потому что люди, которые уделяют вам внимание и время, будут вас знать и будут вас рекомендовать. Это тоже хорошо. Рекомендуйте друг друга. Уделяйте внимание друг другу, мы хорошая команда интересных людей, которые развивают друг друга, которые помогают друг другу Братство бизнес-блогеров это место, где мы в первую очередь ставим именно свою самореализацию Поэтому помогайте реализовываться другим и реализуйтесь сами